Привет друзья, вы на канале Изимани и сегодня я решил записать видео о заработке без вложений в общем покажу площадку которую я в принципе уже показывал на которой я довольно хорошо зарабатываю ну как сказать, хорошо Конечно, деньги небольшие, но зато они абсолютно без вложений. И я сегодня буду выводить 50 там, или 51 доллар. То есть, это деньги, которые заработаны абсолютно без вложений. Давайте начнем. Если кто еще не смотрел мои видео, то представляю вам площадочку глобус на которой можно заработать сейчас вкратце расскажу каким образом здесь можно зарабатывать ссылка в описании кому интересно переходите там изучайте смотрите вот есть кнопочка создать аккаунт вы заходите в общем регистрируйтесь и далее начинаете зарабатывать хотя нет не начинаете зарабатывать потому что для этого нужно кое-что сделать. Вы должны взять и скачать себе на компьютер определенную программку. Это просто легенькая программка, она, в принципе, там почти ничего не весит. Вы ее запускаете, чтобы она всегда работала. Ну и, собственно, вам периодически выскакивает такая рекламка на... На мониторе, вы ее не обязательно, не нужно по ней переходить, по этой рекламе смотреть, там ее и все такое. Вы просто это окно закрываете и все. То есть у вас уже засчитано то, что вы посмотрели, вам вам засчитаны деньги. В общем-то вот так вот деньги здесь и зарабатываются. Здесь платят в долларах, ну то есть центы там какие-то за каждый вот такой вот просмотр. И потихоньку-потихоньку у вас такие денежки копятся. Для того, чтобы зарабатывать больше в этой теме, то вы просто не нужно регистрировать там еще один аккаунт, а просто скачиваете эту же программу, допустим, себе на смартфон, на планшет, куда угодно, чтобы у вас всегда был доступ к этой программе. Вот. И, соответственно, он у вас будет всегда. Чем больше таких рекламок вы увидите, тем больше вы заработаете. Чтобы зарабатывать еще и еще больше, то есть уже вообще хорошо, то нужно, естественно, приглашать людей. Так как этот заработок без каких-либо вложений, то сюда людей приглашать очень и очень просто. Как это сделать? Допустим, вы берете какой-то мой видеоролик о этом проекте глобус да вот если мы сейчас зайдем на мой канал как видите вот здесь даже есть целый плейлист глобус как заработать без вложений и видите здесь вот есть несколько видеороликов Ну, в некоторых просто там быстренько там вывод денег и все а здесь вот вот можете допустим вот этот видеоролик взять и там я подробно рассказываю как зарабатывать можете любые, хоть все эти видеоролики взять, вот эти вот, о проекте глобус закачать, допустим, на свой канал. Если нет канала, создайте. Делается это просто, элементарно. Создаете канал, закидывайте туда этот ролик, или же все эти ролики о глобусе а Потом, что делать? Потом вы можете пойти, допустим, на какой-нибудь букс Допустим, на да Я делал видео о нем. Можете посмотреть там, вот тут, в плейлисте, вот, заработок без вложений, открываете, и здесь есть а, видеоролики о проекте, ну, о площадке соцпаблик, там можно зарабатывать совершенно тоже без вложений, но там площадка букс, там можно рекламировать. И просто берете, вот, допустим, как заработать без вложений, первые деньги, вот это вот и есть а, видеоролик о площадке соцпаблик. Регистрируйтесь, там, заходите, там есть такая функция переходы, да, то есть вы можете заказать переходы, то есть то есть даже не переходы, не переходы называется, а посещение. Вот, смотрите, как это делается, все очень просто. Заходите вот рекламировать, посещение, добавляете, ну вот, добавляете сайт, придумываете название любое, вот у меня, допустим, написано простой заработок, вставляете сюда ссылку на свой видеоролик. Под видеороликом вашим, естественно, должны быть ваши ссылки на глобус. Здесь описание. но ну, я вот написал, все очень просто. И ставите стоимость посещения 2 копейки. Я, естественно, в, ну, здесь деньги просто закидываю, плюс там зарабатываю что-то. Ну, вот видите, у меня на рекламном балансе 267 рублей, тут вот 63 рубля. Вот. Вы же можете просто эти деньги заработать. Вот заходите сюда зарабатывать, и на заданиях, посещениях, на всем этом... То есть вы здесь деньги зарабатываете и тратите их на рекламу. Вот такой вот получается круговорот. В общем, я думаю, все понятно. То есть устанавливаете сами, зарабатываете, плюс приглашаете людей и начинаете зарабатывать намного больше. Здесь для того, чтобы зарабатывать от людей, которых вы приглашаете, нужно и самому просматривать рекламу, потому что если вы не просмотрите хотя бы одну рекламу за день, то деньги, которые вам, которые вы должны получить от рефералов, заработок, вы ничего не получите. Вот такая вот штучка, То есть, получается, чтобы зарабатывать, нужно и самому что-то делать. Но это совсем не трудно. Я, допустим, спокойно пару раз, там несколько раз в день закрываю эти окна и все, и сам зарабатываю. Тем самым получаю заработок от рефералов. Теперь я зайду в свой аккаунт и покажу вам, что у меня есть на счету. Ну и, собственно, выведу деньги. Так, вот я в своем аккаунте. Во вкладочке вот баланс. И у меня, как видите, на счету 51 доллар 69 центов. Ну, вот здесь показывает 51.70$, 70. Оно всегда округляет. Но лучше здесь вот поставить 69, чтобы вывелись деньги. Так, платежная система. Я ставлю WebMoney. Как видите, здесь еще можно на PayPal вывести. Но мне удобней на WebMoney. Так, счет у меня уже здесь прописан. Все хорошо. Ну смотрите, я не помню через сколько, ну по времени там, а ну вот написано, что в течение 24 часов, но ну, допустим в прошлый раз я выводил, мне деньги пришли в течение 5 минут. Ну, так как сейчас уже вечер, я записываю деньги, возможно, они там пройдут завтра, я не знаю. Но ну, в общем, деньги все равно приходят, какая разница. Как видите, заработать там 50-50 чем-то долларов вполне реально, без вложений. На самом деле, естественно, я заработал не 50 долларов в этом проекте, заработал намного больше. Ну, раньше выводил там деньги. Ну, вот 51 доллар. Нажимаем перевести, открывается вот такое окошко, нажимаем продолжить. Так, средства переведены и будут зачислены в ближайшее время. Вот написано. Ну а теперь остается только ждать. У меня там я не знаю сколько пройдет, пока эти деньги придут. Ну а вы через секунду узнаете, пришли ли они и пришли через сколько. Ну что, друзья, как я и говорил, в глобусе, хоть они здесь, говорят, что выплата в течение 24 часов прошло буквально несколько минут. И я услышал характерный звон от WebMoney, когда там монетка так звенит и деньги уже пришли. Сейчас я открою свой кошелечек WebMoney и вам покажу эту денежку. 50 баксов все-таки без вложений заработал. Так, вот платежечка, приходная операция, детали операции, откуда? Глобус, тролля, все хорошо сумма 5169, насколько я помню я столько же и выводил а, в общем то здесь без комиссии все денежки пришли примечание глобус все отлично деньги выплачены вот так вот заработал без вложений абсолютно 51 бакс не знаю потрачу их возможно на какую-нибудь фигню закажу что-то из китая и потом вам покажу вот на моем канале который называется заказал ссылку на него тоже оставлю в описании кому интересно Переходите, я там редко выкладываю видеоролики, но собственно я и обещал, что на том канале часто их не будет. Друзья, в общем ссылка на проект Глобус есть в описании, переходите, регистрируйтесь, изучайте. Довольно все просто и можно заработать немножко себе деньжат без вложений. На этом все, зарабатывайте легко, всем удачи и пока.